Прежде всего я вот именно хотела вкусовые привычки поменять, потому что понимаю, что с возрастом нельзя уже так питаться. И то, что там шашлык там, в кафе где-то, да, особенно сейчас сезон начинается такой mm -hmm, да, mm -hmm. это раньше было как безнаказанно, а дальше уже нельзя так <laughs> питаться. Поэтому вот у меня прежде всего были вот вкусовые привычки поменять, да, и перестроиться именно вот на такой, я считаю, что это... Никакого лишения, это правильное питание, нормальное, не подходит mm -hmm. вот именно этот тип питания. Потому что я пробовала и сырые и овощи, и что-то это, это все не мое, мне тяжело. Ага. А с этим я на чечевицу по-другому совершенно взглянула. Я раньше, как знаю, да, что там, я ничего с ней не готовила. Ага. А сейчас начали, да? Благодаря у да, вот меня она теперь обязательно в, ну, в тумбочке победить, то uh -huh. есть разные